Кто-нибудь любит мясо? Да. Все любят. Кто-нибудь думал, как происходит, когда ты приходишь в стейкхаус, как они его приготавливают. Почему он получается такой сочный, вкусный, такой прожаристый, той прожар, которую мы хотим? Никто не готов. И сегодня я вам расскажу секрет. Первый секрет это в мясе. Мясо это необычная корова, которую вы покупаете в магазине, там называется гоби Не, ни в коем случае. Такое мясо мы не берем. Мы берем такое мясо для супа или для чего еще. Мы берем. Черного амбуса, зернового, либо травяного от корма. Это называется мраморная говядина. В принципе, у нас есть в Центральной России сейчас два производителя обычной мраморной говядины. Еще есть один производитель в Мордовии. Почему называется мраморная говядина? Если мы посмотрим на кусок мяса, то в нем очень много прожилок жирных. Это сорт такой мяса, то есть сорт такой говядины. Когда ты его жаришь, оно получается сочным и пропитанным соками мяса. Мы видим, что две коровы по-разному питались, по-разному жили. У одной более жирная была жизнь, а у другой менее жирная. То есть Больше бегала, может быть, может хуже питалась. Поэтому стейки будут разные. Я предпочитаю вот этот стейк, потому что в нем больше будет жира, и он будет более сочный. Значит, ни в коем случае стейк из холодильника сразу не достаем и не режем. Мы даем ему отдохнуть минут 20-30, чтобы он сдал температуры по всей массе. мяса одинаково. Мясо должно быть красного цвета, ни зеленого, ни черного, ни в коем случае не ни голубого никакого. Оно должно быть свежее. Ну, свежее опять-таки, как мы говорим, свежее. Все мясо, которое продается в магазинах, оно в России считается, что барное мясо самое лучшее. Для стейка это не годится. Для стейка мясо должно быть выдержано как минимум 14 дней после того, как забили. Корову или там быка, оно должно провисеть при температуре 0,2 градуса, и его запаковывают вакуумный э, пакет, и в нем оно в собственном соку томится. Вот это мясо вытяжено порядка 14 дней, и после этого оно попало э, к нам. Значит, ни в коем случае не солим мясо. Соль выводит э, влагу из мяса, и мясо получится у нас сухим. Существует э, 6 степеней прожарки мяса, от совсем сырого до очень готового. Ну, крайние прожарки, как бы, редко используют, потому что сырое мясо любят только, наверное, сыроеды. <с> а очень прожаренное мясо получается сухим. Из него вышли все соки и температура внутри мяса там около 60 градусов. То есть оно получается действительно суховато. Мы сегодня будем готовить стейк «Мидиум». «Мидиум» – это значит, что оно будет зажарено с двух сторон. И внутри будет э, имеется красная мясо э, мяса непрожаренного. Температура около 45-48 градусов. Кто будет э, помогать мне жарить. Два человека. Пожалуйста. Стыки получат вкусные, если хорошее мясо, и оно правильно приготовлено. Значит, я всегда, когда готовлю стыки, я немножко их только поперчу. Для чего это сделать? Для того, чтобы этот перец при прожарке немножечко впитался соком мяса, который в нем есть. Вовнутрь такой. Два с небольшим килограмма э, стоит около двух-двух с рублей за килограмм. То есть, когда вы приходите э, в стейкхаус и вам за него выкатывают 15 полторы тысячи рублей, ну, поймите, что да, он столько стоит. Э, стандартный стейк примерно 400 грамм весит, его толщина два 3 половиной сантиметра, не больше, э, и, соответственно. Хорошее мясо стоит дорого. <смех> так. Значит, берем два стейка с одного отруба, два с другого труба. И попробуем, что из этого получится. Значит, я предварительно гриль раскалил. Не добила, а насколько можно. Если вы будете готовить дома, то возьмите сковородку и поставьте на самый мощный огонь. Сколько вы сможете сделать. Первая стадия приготовления стейка это дать ему закупорить все поры. То есть мы его положили на раскаленную. И пускаем просто полторы минуты греется. Я, кстати, забыл, заболтался. Масло можно было немножко смазать, но еще осторожно, оливковое масло э, нельзя экстра брать, потому что оно сгорит. То есть ее температура горения где-то 160 градусов. А мы раскаливаем сковородку где-то до 250-280. Поэтому как бы я сейчас даже побоялся масло добавлять. Ну, посмотрим. Я думаю, все хорошо будет. Вот здесь рядом стоит, уже чувствует, такой запах начинает. Хорошо. Подождали. Мы... Получаем такую красивую решеточку. Смотрите, она немножко прилипла, но это ничего страшного. Мы берем ее и спокойно отдираем. Давай. Прямо закраешь, втором стянем. И опа. Закрываем. Второй дочь так. И ждем пока наше мясо со второй стороны закупой. То есть мы сейчас. Не даем соком, который будет образовываться внутри мяса, выходить на скобороду. То есть, когда вы получаете стейк, и он плавает в бульоне, это неправильно. Его не надо много раз переворачивать. Вот мы перевернули сейчас один раз, и еще один раз мы перевернем, для того, чтобы стейк прогресс. По полторы минуты где-то с каждой стороны. А затем стейку мы дадим э, немножко дойти. Это для того, чтобы он э, процессы, которые прошли запекания, они прошли вовнутрь, или сок просочился вовнутрь. Сейчас мы подождем пока одна сторона, вторая приготовится. Если мясо совсем мягкое, будет, а, да, то оно будет, да, статист. Это называется medium oil, да? И чем сильнее ты сгибаешь, тем оно будет более готовое мясо. Мы, кстати, потом попробуем, что мы наготовили здесь. Так что можете не отходить далеко от кассы. Не надо ни не надо ни майонеза, ну, просто нужно. Сейчас да? Да. Только под самый конец, конечно. А потом сразу есть, да? Да.